Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Я уверен, вы ждали новый выпуск. Если да, то специально для вас я подготовил большую подборку, только самых крутых игрушек, от которой ты просто офигеешь. И еще я решил порадовать тебя конкурсом на 1000 рублей. Все условия будут в конце видео, так что обязательно смотрите до конца. Ну а также перед просмотром не забывай поставить большой палец вверх и подписаться на канал, если ты еще этого не сделал. Что ж, ну а теперь хватай прохладительный напиток и присаживайся поудобней. Мы начинаем! И начнем мы сразу с офигенного Мэрина – Mercedes-Benz W140. Это, если кто не в курсе, серия флагманских моделей с класса Официальная презентация состоялась в марте 1991 года на Женевском автосалоне. Серия пришла на смену автомобилям Mercedes-Benz W126, которые, несмотря на свой коммерческий успех, морально и технически устарели к началу 90-х годов. Новая модель принесла много новшеств серии. Помимо более аэродинамичного корпуса, автомобиль имел уникальное двойное остекление. Автоматически закрывающиеся двери и багажник, систему контроля климата, которая продолжала работать после отключения двигателя, а также хвостовые антенны, поднимавшиеся при включении заднего хода. Просто представьте, каково было ездить на этой машине одним из первых. Это просто какой-то космос. Примерно такой же, каковым является владение и этой репликой, ведь тут можно узреть все приколюхи и все изюминки оригинала. Рассмотреть атмосферный вид 12 двигатель, открыть двери, багажник, капот, насладиться элементами машины. В общем, полный шикардос. КАМАЗ-4310 – советский и российский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости Камского автомобильного завода. Основная модель. Значительная часть этих машин производилась для советской армии. Первая партия выпущена в январе 1981 года в качестве трудового подарка к 26-му съезду КПСС. Суммарно произведен 273 901 автомобиль этой модели. Кстати, напишите в комменты, какая машина-грузовик у вас больше других ассоциируется с настоящим грузовиком. С настоящей махиной. Лично у меня это КАМАЗ. Не знаю, может я в детстве как-то слишком много их видел, но вот первое, что приходит в голову при слове «грузовик» – это он. Шеви Демон V8. Именно так называется этот двигатель. И вы знаете звук, который он издает, полностью подтверждает слово демон в названии. Итальянский движок сильно радует и своим внешним видом. Он получил красивый серебристо-синий окрас с фирменной надписью Демон V8 и элегантными хромированными трубками. Заводится такая штука с полтолчка. Хозяин просто впрыснул во внутрь жидкость и нажал на рычажок. Вуаля, аппарат готов. Вообще, вся работа получилась какой-то целостной что ли, завершенной, знаете? Вот смотрю на него и понимаю, что не стыдно было бы поставить его в какой-нибудь там выставочный центр и любоваться. Теперь я хочу, чтобы вы увидели вот этот эффектный монстр-трак. Он был сделан в черном цвете и получил очень красивую декорацию в виде красных труб и пружин. Это сделало его не просто заметным издалека, но и таким, от которого невозможно оторвать глаз вблизи. Это, само собой, не учитывая его возможности. На таких-то здоровых колесах, да с таким-то мощным двигателем, на этой машинке можно стать реальным виртуозом. И записывать на видео неповторимые для большинства элементы, которые удивят весь интернет. Вот же крутую точилу парни сделали. Обалдеть! Урал 4320 – советский и российский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости двойного назначения с колесной формулой 6х6, производящийся на Уральском автомобильном заводе в Миасе, в том числе и для использования в вооруженных силах в семействе унифицированных армейских автомобилей «Суша» до 1998 года. Является моделью семейства третьего поколения автомобилей «Урал» и преемником автомобиля второго поколения «Урал-375». Эта модель была сделана под копирку и получила восхитительные возможности в плане проходимости. Так она без каких-либо проблем может ездить по камням, по слякоти, по воде, в общем, где угодно. окрас а Урала само собой военный, а все, на что вы смотрите, работает и двигается, от фар и прочих индикаторов до дверей. Если предыдущие танки вы как-нибудь неосторожным взглядом могли друг с другом перепутать, то эта модель явно среди всех них выделяется, и является чем-то отдельным, будто бы не с этой планеты. Я сейчас говорю о британском танке времен Первой мировой войны Марк IV. Как и предыдущие британские танки, выпускался он в двух модификациях, различающихся между собой вооружением. Самец со смешанным пушечно-пулеметным вооружением, и самка с пулеметным вооружением. Производили его лишь один год, но он уже успел так вдохновить людей и запомниться им, что вон кто-то повторил модель на одной из выставок. Причем ему это суперски удалось. Внешне он просто офигенен. Кто бы что ни говорил. Не уверен насчет практичности, но это нас сейчас не так волнует. Правильно? Офигеть можно! Вы бы могли подумать, что игрушечная машинка, пускай даже и грузовая, сможет увести на себе человека. Причем не малыша или там игрушечного, а реального взрослого парня. Я и подумать не мог. Да причем с такой легкостью? Как это вообще возможно, блин? Да, о ее мощности, думаю, теперь говорить даже не стоит. Мы все видели своими глазами. Грузовик сделали полностью металлическим, в отличие от многих других игрушек, в которых используется пластик. Снабдили реально крутым движком и очень прочной внутренней конструкцией, которая и обеспечила такую силу и стойкость. Вот это я понимаю, реально военная игрушка. Да, народ, я помню, что Скания уже была в моем выпуске, но я все-таки не смог пройти мимо этой модели. Я даже оставил ее вам напоследок. В первую очередь, нестандартный синий-голубой цвет. Выглядит уже очень клево и интересно, не правда ли? Во-вторых, конечно же, ее конструкция. Скания вышла не обычной грузовой машинкой под одного-двух человечков, а настоящей какой-то фурой в отсоединяемую заднюю часть, в которой можно поместить немало предметов. А то, мне кажется, и вовсе встать самому водителю. Все, что вы видите, сделано из металла, за исключением колес, само собой. Важные элементы были сделаны блестящими, что создает дополнительный антураж. Модель вышла автоматизированной и очень крутой. Даже не знаю, сколько такая стоила бы на рынке. Реши, автор, с ней расстаться. Следом на очереди идет красивый Мерседес на целых шести колесах. Он выполнен в белом цвете и имеет красивые темные решетки по всему периметру, защищающие его от столкновений, а также грязи. Кстати, насчет грязи. Знаете, в машинках устанавливаются такие брызговики, выполняющие очевидную задачу. Так вот, они были предусмотрены и в этой игрушке. Причем не просто в декоративном плане, а во вполне себе практичном. Также не обошлось и без детализации в виде значков Mercedes, которых тут полным-полно. Я уже не говорю про постоянную подсветку элементов, человечков внутри, запасное колесо, велосипед и многое другое. Наблюдая за тем, как машина справляется с неровной песчаной дорогой, вопросов о ее проходимости тоже не возникает. Среди множества полноприводных грузовиков, созданных в 1950-е и 1960-е годы, вездеход «Прага» занимает весьма достойное место. В течение 32 лет его последовательно выпускали три предприятия, расположенные в Праге и Братиславе. Удивительные свойства, которыми наделили этот автомобиль конструкторы, позволили с успехом экспортировать его в самые разные страны, включая СССР. Отдельные экземпляры еще можно встретить на наших дорогах, а чешская армия только сейчас начала замену ветерана на современные машины. У этой модели откидывается передняя часть, открываются двери, и вообще работают все части, которые вы только видите. Хоть у грузовика и немного потертый вид, выглядит он очень даже достойно. Кличка следующего нашего гостя – трехтонка. Ставьте лайк, если знаете эту машину. Но даже если вы и не шарите, о какой такой трехтонке идет речь, сейчас я вам, как обычно, все расскажу. Итак, это ЗИС-5 – советский среднетонажный грузовой автомобиль грузоподъемностью 3 тонны. Впрочем, откуда такое название, уже все поняли, да? ЗИС-5 являлся вторым по массовости грузовиком 40-х годов, а также одним из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Данная модель, кстати, именно такой окрас и получила. Окрас со звездой на двери и прикольными военными оттенками. Мне такой не очень заходит, но любители военной техники непременно заценят. Вот это да! Вы только посмотрите на этот ракурс и вид машины сбоку. Вам тоже показалось, что внутри ехал настоящий человек? Я просто в шоке. Даже не знаю, что теперь говорить вообще про эту игрушку. Да даже игрушкой ее трудно уже называть. Это субару Форестер, которую сделали ну капец какой похожий на оригинал. При правильной съемке ее действительно фиг отличишь, я вам говорю. Сделали ее в серебристом универсальном таком цвете. Внутри посадили человечка. Подвеску сделали чуть более высокой, чем у оригинала, но оно и понятно. Зато теперь на этой Субару можно запросто кататься по подобным неровностям и вообще не париться о состоянии машины. Мне очень нравятся такие детализированные и продуманные до мелочей модели. Даже говорить про нее уже нечего, вы все видите сами. Эта машина представляет собой смесь сразу двух мощных моделей, одну из которых вы знаете очень давно и хорошо – я сейчас говорил про ЗИЛ. Именно с помощью ЗИЛ-131 создателю удалось добиться этих возможностей при преодолении болота вместе с грязью. Машина передвигается на целых шести колесах и отлично держится. Ее мало что способно занести, либо поколебать. Про нее я бы даже сказал, прет как танк, вот реально. Смотрю я, как она по лужам с препятствиями едет, и думаю, а что бы смогло ее хоть как-то удивить. Только, наверное, такая преграда, которая уронила бы эту махину на бок, или вроде того. Думаю, ничего больше». У вездехода целых 8 колес, очень эффектная красивая рама с рисунками пламя, видные трубы, пружины и иные элементы, а также рабочие фары вместе с шикарной проходимостью. Я сперва подумал, что машина суперэффектная, однако не сможет удивить хотя бы немного в плане своей проходимости. Но я был совершенно неправ. Она не только сможет удивить, она поразит каждого своего зрителя. Этому способствует мощный установленный внутри двигатель, надежные тормоза, высокая подвеска, первоклассная амортизация и шикарный пульт управления, позволяющий просто и без труда вводить этим чудом света. Эта машинка тоже позиционирует себя как ретро-модель, однако на самом деле она выглядит так, как будто вот только что была произведена и отправлена кому-то в теплые страны, чтобы кататься на ней по песку, по грязи, через леса и тому подобное. Этому способствует жесткий каркас и огромные колеса. Для декорации вовнутрь машинки поместили игрушечного человечка. Не понимаю, почему так не делают все производители таких радиоуправляемых тачек, выглядит же реально интереснее. Из-за суперкрутой подвески и амортизаторов в совокупности с жестким двигателем тачка шикарно стоит на дороге. Ее не заносит даже на больших скоростях. Она плавно преодолевает даже самые тяжелые участки на дороге, а также может дать жару и в стандартной гонке по прямой. Короче, перед нами качественный универсал. К-700 Кировец. Советский колесный трактор общего назначения повышенной проходимости. Тяговый класс 5. Трактор предназначен для выполнения в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными широкозахватными машинами, сельскохозяйственных, транспортных, дорожно-строительных, миллиоративных, землеройных и других работ. Короче говоря, сделает все, что будет нужно. Наша реплика из Lego имеет открывающийся капот, под которым безо всяких пауз старается мощный конструкторный двигатель. У игрушки также довольно необычное управление при помощи пультика с отдельным рулем. По крайней мере, раньше я такого не встречал. Следующий идет миниатюрный вариант двигателя V12. Хоть выглядит он и не слишком серьезно, звук издает просто бешеный. Вы только послушайте это трев! Это же ну просто очуметь! Вместо педали газа, как в машине, здесь достаточно немного повернуть один из рычажков. Вот я вначале сказал про него, что выглядит он не очень серьезно, да? Так вот, забудьте, это правда. Выглядит двигатель нереально круто. Чего стоят одни эти трубы по бокам и яркий фирменный окрас? Интересно, конструктор придумал его полностью самостоятельно или позаимствовал идею уже готовой модели? Что ж, полюбовались мы внедорожником. Давайте снова вернемся к моим любимым Бигфутам. Истинные подписчики моего канала знают, насколько я их люблю. У этой модели стандартный длинных бигфутов и в то же время очень клевый стоящий внимание окрас. Он был сделан в зеленых тонах, получил рисовку чего-то типа привидения, пламени по бокам, а также красных фар, которые со стороны походят на глаза. По поводу подвески и амортизации здесь я вообще молчу. Достаточно посмотреть, как машина реагирует на постукивание и прогибание рукой владельца. Сразу все становится ясно. К этому добавляются красивые гравированные колеса, высокая мощность мотора и сопутствующие тому клевые вещи. Тачка вышла просто офигенной. А это какой-то handmade пикап, над которым ребята хорошенько запарились. И да, скажу сразу, я согласен, что по внешнему виду этого не скажешь. Весь он ободранный такой, с облезлой краской. Но вполне вероятно, что это вообще было задумкой. Может же быть такое, м? Ну а еще, даже если оно не является планом, то в любой момент это можно подправить. Делов на каких-то пару часов. Главное, совсем другое. Вы только зацените, как круто Пика преодолевает все препятствия. Как круто и быстро он гоняет по горкам, как он держится. Ни одна часть не отстает и не заваливается даже под серьезным наклоном. Очень крутая работа, которая стопроцентно заслуживает лайка. Сегодня, если человеку сказать два слова, рейндж-ровер. У него в голове появится картинка современного, модного и стильного ровера, который часто можно встретить на дорогах. Однако мало кто вспомнит старенького до да удаленького классического ренджа. Он, кстати, так и называется – Range Rover Classic. Производился компанией Land Rover с 1970 по 1996 годы. До 1981 года автомобиль был доступен только в трехдверном кузове. После появилась пятидверная версия, но трехдверные внедорожники продолжали производиться до января 1994 года. Это было первое поколение внедорожников Range Rover. Для большинства людей автомобиль известен как Range Rover. Однако компании Land Rover название Range Rover Classic применялось для переходных автомобилей и автоматически для всех внедорожников Range Rover первого поколения. Наверное, нет ни одного человека в мире, даже среди молодежи, который не слышал о запорожце. Все-таки данная машина стала реально культовой. Именно поэтому я решил добавить выпуск ЗАЗ-966, советский автомобиль особо малого класса. Выпускался он на автомобильном заводе «Коммунар» в городе Запорожье с 1966 по 1972 год с модификациями. По своей конструкции автомобиль был вполне оригинален и в целом являлся продуктом эволюционного развития конструктивных решений предыдущего поколения модели. Это сегодня мы смотрим на него как на кусок металла, а тогда это было чем-то большим. Кузов запорожца превосходил по ресурсу москвичи и жигули, и даже без дополнительной антикоррозийной обработки начинал ржаветь лишь на пятый-седьмой год при постоянной эксплуатации в городе. А живучесть автомобиля позволяла ему сохранять способность самостоятельно передвигаться даже при серьезных неполадках и повреждениях. Вы просто представляете, насколько это была крутая тачка, небось стоила баснословных денег. Грузовики грузовиками, но ведь и рабочая техника со временем меняется, не правда ли? Наверное, все уже и забыли, как несколько десятков лет назад выглядели те же краны. Но не переживайте, я нашел для нас идеальный вариант. Эта радиоуправляемая машина превосходно сочетает в себе и способность работать, и завораживающий внешний вид. Нет, она не поражает какими-то неповторимыми красками, либо всякими фишками, а наоборот, берет своей простотой и аутентичностью. Обычная ретро-бледная машинка с ярко-желтым краном. Самое крутое, что она к тому же исправно работает. Запросто может поднимать другие радиоуправляемые, и не только машинки, и переносить их на приличное расстояние. А здесь у меня самый что ни на есть стандарт. Дефолт. Пример для подражания. Я не знаю даже, как еще его описать. Во-первых, это Зил. Во-вторых, он в, как мне кажется, самом базовом окрасе из существующих. С голубой кабиной и зеленым прицепом. Мне кажется, что именно так его и представляют все люди на Земле. И это здорово! Очень крутое сочетание цветов, суперская работа, повторившая легенду, и полностью рабочий аппарат. Колеса двигаются во все стороны, работает мигалка, поворотники, фонари, короче, все, что для счастья нужно». Хочу признаться, когда я увидел следующий джип впервые, я сразу подумал, что это реальная машина. И уже почти пролезнул дальше, как вдруг осознал, что она, блин, игрушечная. Нет, ну правда, вы только всмотритесь в этот потрясный окрас. Цвета, которого выдержаны настолько, насколько нужно, и создают непередаваемое ощущение подлинности. У джипа подсвечиваются фары, во время езды издается свойственный всем радиоуправляемым машинкам звук. Сзади установлено декоративное запасное колесо, а потрясающая физика в лице подвески с утяжелителем делают машину буквально невосприимчивой к заносам и застреванием. Какими бы большими не были горки, она с ними справится. Так, если с советской техникой я еще как-то да могу вас проконсультировать, то вот с этим творением навряд ли. Перед нами какой-то футуристический трактор, в котором я не сразу разглядел детали. Имею в виду, где там кузов, где перед, а где зад. Больно уж необычное строение. Но на самом деле оно даже к лучшему трактор клево передвигается шустро поворачивает и интересно выглядит свою аудиторию он непременно найдет а это гайс, именно та тачка которая у всех ассоциируется с настоящей мужской суровостью с той манерой езды когда водитель данного авто является истинным королем дорог и ему все должны уступать уже поняли да к чему я клоню само собой я говорю про гелик вот автор данного видео решил повторить модель своими руками потому что реальный g63 стоит немалых денег он уделил большую часть времени на создание кузова, проделал его просто до мельчайшей детальки. Получилась топовая машинка года так 2019, -го, которая отлично стоит на дороге, эффектно выглядит и отличается своей высокой скоростью. Сегодня мы с вами уже видели топовый маз. Однако настолько большой и сложной конструкции мы еще не встречали. Дело в том, что здесь ребята решили нафигачить целых 2, 4, 6, 8, короче, целую кучу пар колес. Для чего это нужно, непонятно. Выглядит, конечно, круто, но вот насколько оно практично и удобно, остается под вопросом. А это очень красивый, старенький, но изумительно повторенный раритетный корвет красного цвета. Он выглядит точь-в-точь точь как оригинал, имеет матовый окрас, который прибавляет ему объемности, а также установленный вовнутрь bluetooth спикер через который доносится громкий атмосферный звук двигателя, который слышен во время езды этой игрушки. Ставьте лайк, если тоже хотели бы себе такой корвет. По крайней мере, игрушечный. Следующим на очереди идет очень колоритный грузовик Peterbilt 359 на радиоуправлении. Он будто был вытянут из какого-то журнала либо мультика. но больно уж милый и красивый грузовичок. Он был выполнен в черном цвете, а после получил ряд апдейтов в виде всяких покрасок. Ему добавили красные линии, какие-то звездочки и различные надписи, а также рога. Оснастили машину очень видными и мощными трубами, блестящими элементами и всем таким подобным. Это было проделано, чтобы поражать всех окружающих, и, как мы можем с вами заметить, у них это получилось. Трак вышел размером с первоклажку, с неповторимым дизайном и со внушающими уверенность характеристиками. Обалденная работа.